Всем привет! С вами Светлана Денисова, и я помогаю людям быстрым техникам учения английского языка. То есть, если вам нужно где-то, где-то, куда-то, как-то быстро заговорить на английском языке. И я хочу вас пригласить на свой бесплатный марафон, который будет проходить в воскресенье где мы поговорим про техники изучения английского языка и поговорим про основные, то есть я раскрою основные ваши болевые проблемы, точки, которые нужно, вот для вас стояли проблемы, и я помогу вам разобраться с ними. Как правило, эти проблемы можно соединить в одну и раскрыть. Итак, что непосредственно будет на моем кастом марафоне? Первое, это вот если у вас есть такая проблема, когда вы не можете, вы понимаете, но сами не можете говорить, и стоит какой-то вот ступка, И вы не можете начать идти э, говорить. Все понятно, кто-то говорит, кто-то э, где-то. Вы слышите речь, но непонятно, как это сказать вам. Вот вам я расскажу быструю технику обучения в этом случае. Что делать в этом случае? Следующее, это о чем мы поговорим, это будет алгоритм изучения. То есть, как правило, много, много информации, много всего, но с чего начать, чем закончить, чтобы заговорить, чтобы двинуться дальше. Вот как раз этот алгоритм мы и рассмотрим. Дальше, алфавиты, звуки. Поговорим конкретно про звуки, про буквосочетания. То есть, как правило, это является таким стопором, тоже, который тормозит очень многих людей и мешает дальше продвинуться и обучить иностранному языку, этот английский язык, потому что э, вы не понимаете, как э, дальше нужно идти, потому что вы читать не можете, а нужно читать, уметь читать и писать. Да, соответственно, для, для любого языка. Дальше, как правильно использовать вводные фразы? Что это вообще такое? Что вообще такое водные фразы? Там конечно, разумеется, само собой, там здравствуйте, там и все остальное прочее. Куча этих водных фраз. вот, как их правильно, во-первых, для чего они нужны, да, то есть мы поговорим с вами полностью про то, как их использовать, где их ставить, в начале, в конце предложения, в середине, какое где используется, это очень важный такой момент. Еще нужно, вы понимаете, что нужно, вы сами понимаете, что нужно обучаться, быть в тонусе языка, да, то есть постоянно, непрерывно идти, обучаться и Понимать э, э, структуру, но у вас не хватает то ли времени, то ли э, желания, то ли еще чего-то. Как быть постоянно в тонусе? Э, я вам расскажу эту технику, как постоянно э, себя, э, себя фокусировать и как постоянно себя толкать на обучение быть в тонусе языка. Дальше, как правильно использовать местоимения с глаголами, и что вообще такое глагол, что вообще такое местоимение, как они используются между собой в английском языке. Есть определенные особенности. Как правило, на определенной стадии вы тоже приходите к тому, что очень многие люди приходят к тому, что... Я не знаю, как используется, Есть такие местоимения хиши. Я не знаю, как использовать с глаголом и почему там какая-то добавляется, что это вообще такое. Я помогаю вам с этим разобраться в своем бесплатном кастомарафоне. Идем дальше. Я расскажу вам технику, как быстро выучить тысячу слов. Очень важно. И также самое главное, что э, также мы поговорим, когда мы будем говорить про глаголы, мы будем говорить про то, как. В английском языке время и глагол, то есть время глагола и глагол, это одно единое целое. Я расскажу, как наконец-таки перестать путать времена английского глагола. Я жду вас в воскресенье на своем бесплатном кастомарафоне. Подписывайтесь и you're welcome!